Здравствуйте, меня зовут Ксения Шаврова, я из компании «Актив». Тема нашего сегодняшнего вебинара алкоголь регулирования. Рассмотрим особенности настройки системы, рассмотрим, какие вопросы задаются в нашу службу технической поддержки и посмотрим новую модель RUTOKEN ecp 3220. В начале организационные моменты. Запись вебинара обязательно будет выложена на нашем канале Компании Актив на YouTube, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вебинары и полезные видео. И если у вас в конце вебинара, в ходе вебинара будут вопросы, обязательно задавайте их, и в конце вебинара я обязательно на них отвечу. Итак, поехали. Я уверена, что многие знают, что такое система ЕГАИС. На всякий случай подготовила вступительный слайд. ЕГАИС — это единая государственная автоматизированная информационная система а, объем, учета объема, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По сути, это большая база данных о произведенных и реализованных алкогольных напитках на всей территории Российской Федерации. А все участники алкогольного рынка обязаны отчитываться в эту систему о производстве, перемещениях и продаже алкоголя. Давайте рассмотрим, что понадобится для работы с ЕГАИС. Для начала это устройство RUTOKEN. Подойдет любая модель из семейств ЭЦП. Это rutoken ECP 20 или RUTOKEN-ЭЦП-3.0. На RUTOKEN в аккредитованном удостоверяющем центре нужно получить Квалифицированный сертификат электронной подписи. Далее устанавливаем необходимое программное обеспечение, это драйверы RUTOKEN и компоненты для входа в EGAIS. Потом загружаем и устанавливаем универсальный транспортный модуль и настраиваем товароучетную систему и дополнительное оборудование. Теперь я хочу более подробно остановиться на каждом пункте, кроме товароучетной системы и доп. оборудования, потому что мы не оказываем консультацию по этим вопросам. Давайте посмотрим по пунктам. В документации к ЕГАИС устройство RUTOKEN называется криптоключом. У нас немного другая терминология. Мы называем такие токены активными или криптографическими. Такие токены содержат внутри ядра, криптографическое ядро внутри микроконтроллера и выступают как самостоятельное средство криптографической защиты информации. Как я уже сказала, к таким моделям относят все токены и смарт-карты из линеек RUTOKEN-CP2.0 и RUTOKEN-CP3.0. Универсальный транспортный модуль версии 4 был создан тогда, когда в нашем ассортименте продуктов было только устройство RUTOKEN-CP2.0. Новая линейка RUTOKEN CP3.0 полностью сохранила обратную совместимость с предшествующей линейкой, поэтому все сценарии EGOIS работают и на новом устройстве. Соответственно, для того, чтобы работать с новым устройством RUTOKEN CP3.0, достаточно просто обновить драйверы RUTOKEN. Такие устройства генерируют закрытые ключи и формируют электронную подпись, а также осуществляют шифрование у себя на борту. При этом, чтобы электронная подпись считалась квалифицированной, обязательно, чтобы RUTOKEN был сертифицирован в ФСБ. Я уже упомянула новую линейку. Давайте посмотрим подробнее, что это такое RUTOKEN cp 30 Это устройство сертифицированное в ФСБ и в AVSTEC. Они получили больше памяти. Теперь для хранения ключей и сертификатов у нас есть 128 килобайт. Политики пин-кодов устанавливаются теперь на самом токене, а не на конкретном рабочем месте, как было раньше, что повышает безопасность. Также устройство имеет более высокую производительность, добавлены новые алгоритмы шифрования Магмы и Кузнечек, устройство полностью совместимое с КриптоПро CSP версии 5.0R2 и выше, что подтверждается двусторонним сертификатом. Рутокен ЦП 3.0 рекомендован для получения электронной подписи, в том числе и дистанционно у доверенных лиц удостоверяющего центра ФНС России. А также линейка устройств Рутокена ЦП 3.0 включает в себя токены и смарт-карты с дуальным интерфейсом. Это значит, что они могут быть использованы как при контактном подключении к компьютеру, так и по каналу NFC, в том числе с мобильными устройствами. А самое главное, что рутокены CP3.0 протестированы в боевых условиях системы ЕГАИС с алкогольной и показали очень хорошие результаты. Универсальный транспортный модуль архитектурно построен так, что нужные библиотеки для работы с токенами берет извне. И если вы приобретаете RUTOKEN CP3.0, мы устанавливаем новые драйверы и оттуда UTM берет полностью все библиотеки. Как только были получены сертификаты в СТЭК и ФСБ на линейку RUTOKEN CP3.0, мы завершили продажи устройств из линейки CP2.0. Но если вы являетесь владельцем устройства из линейки 2.0 или планируете приобрести это устройство у наших партнеров, у вас не будет никаких проблем при работе или при оказании нами технической поддержки. Очень частый вопрос к нашим коллегам в службу технической поддержки, как понять, подходят ли ключи для работы с ЕГАИС. На этом слайде я показала, как будут отображаться сертификаты, полученные для работы с ЕГАИС, в панели управления RUTOKEN. Для работы с ЕГАИС подойдут только неизвлекаемые ключи формата pkcs 11 и именно такую аббревиатуру вы должны будете увидеть в панели управления RUTOKEN. А при этом отображение отличается в зависимости от того, установлена ли на компьютере программа CryptoPro CSP. А вот здесь я показала, с какими ключами не получится работать в EGAIS. Это извлекаемые ключи формата CSP, CryptoPro или формат VKN. Если попробовать войти в личный кабинет с таким форматом ключей, то получим ошибку, не найдено ни одного сертификата на аппаратном ключе. Решение только получить правильный формат в удостоверяющем центре. Чаще всего э, получают не тот формат, если забывают сообщить оператору удостоверяющего центра, что требуются ключи именно для работы с ЕГАИ с алкоголерегулированием. Зачем же нужно устанавливать драйверы RUToken? Все современные устройства из линеек RUTOKEN CP2.0 или RUTOKEN CP3.0 работают на внутреннем драйвере операционной системы USB CCID, поэтому для отображения именно технического отображения на компьютере установка драйверов не обязательна. Но при этом UTM берет библиотеки из самой системы, а эти библиотеки устанавливаются после установки драйверов RUTOKEN. Поэтому драйверы устанавливаем перед установкой UTM, и, соответственно, он даже создает дополнительно копию библиотеки, также для работы с ключами. А также после установки панели управления RUToken более удобно работать с ключами и сертификатами на токене, и администрировать, и смотреть срок действия и так далее. Мы постоянно работаем над улучшением нашего программного обеспечения, поэтому советуем вам всегда поддерживать актуальность драйверов RUTOKEN. Теперь предлагаю рассмотреть, как происходит вход в личный кабинет EGAIS. При первом визите на сайт нужно произвести проверку установленных компонентов и установить программные компоненты FSR Crypto 3. Он нужен для работы с ключами электронной подписи, находящимися на токене. А после того, как мы его загрузим и установим, нужно обязательно обновить страницу и проверить, что у вас подключен рутокен к компьютеру. Если он не будет подключен, мы будем продолжать получать ошибку о неустановленном программном компоненте. Если все в порядке, то мы получаем возможность выбрать сертификат, нажимаем на него и заходим в личный кабинет EGOIS. В личном кабинете EGOIS в разделе «Транспортный модуль» выбираем установщик транспортного модуля. Установка производится в тихом режиме, и как только он установится, в трее, где часы, появится пиктограмма с гербом регулирования. Если на вашем не установлен пин-код, отличный от умолчательного, нужно поменять значение пин-кодов в конфигурационных файлах UTM. Для удобства мы сделали программу RUTOKEN UTM-FIX где можно заменить все значения, не залезая руками в конфигурационные файлы. Эту программу можно скачать из нашей базы знаний. Теперь давайте посмотрим, что такое домашняя страница и что там можно увидеть. Чтобы ее открыть, нужно нажать правой кнопкой мыши на пиктограмму Орла, выбрать пункт «Домашняя страница». Здесь можно посмотреть, какая версия UTM установлена тестовый или продуктивный контур используется, срок действия содержащихся на токене сертификатов и так далее. Для работы с UTM также понадобится RSA-ключ. Этот ключ предназначен для создания защищенного соединения с сервером EGIS и идентификации контрагента. Ведь именно в нем указан FSRAR-ID, идентификатор точки. Сгенерировать RSA-ключ на текущий момент можно двумя способами, или через личный кабинет ЕГАИС, или на домашней странице. К нам часто обращаются с вопросом, что делать, если мы не видим свое подразделение в ЕГАИС. Тут все зависит от того, кто обращается. Если это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся не лицензиатами, то добавление своих торговых точек нужно производить самостоятельно в разделе «Контрагенты». После сохранения данных информация направляется в Федеральную налоговую службу и от нескольких часов до 5 дней проверяется. Если информация будет подтверждена, вы увидите добавленные подразделения. При этом, если вы добавляете несколько подразделений, то в разделе «Получить ключ» вы увидите только одно – а при нажатии на кнопку «Показать адреса» появятся все добавленные подразделения. А вот если к нам обращается юридическое лицо, являющееся лицензиатом, то нужно будет обращаться либо в ФНС, либо в региональные органы исполнительной власти. В зависимости от региона за это отвечают различные организации. Также можно еще обратиться в техподдержку «ЕГАИС». Еще часто нужно узнать свой FSRAR-ID, как я уже сказала, это, это идентификатор компании в системе EGAIS, и у каждого филиала это значение разное, за исключением индивидуальных предпринимателей. Там FSRAR-ID один на все точки. Посмотреть его можно в панели управления RUTOKEN на вкладке «Сертификаты» или на домашней странице UTM, или внутри сертификата в разделе «Subject» или в поле «Кому выдан». Для входа в личный кабинет EGAIS у нас подходит а, только Internet Explorer, но при этом Internet Explorer, например, на Windows 11 больше нет. А, можно зайти через Microsoft Edge, но для этого нужно сделать соответствующие настройки. Запускаем Microsoft Edge, переходим в «Настройки и прочее». В открывшемся окне параметров переходим в раздел «Браузер по умолчанию» и разрешаем сайту перезагрузку в режиме Internet Explorer. Если у вас есть еще перечень сайтов, которые потребуется открывать в таком режиме регулярно, там же в настройках при повторном запуске браузера можете добавить и эти страницы тоже. Теперь мы сможем использовать Microsoft Edge для входа на сайт egoist.ru. На текущий момент самая актуальная модель устройства RUTOKEN, подходящая для работы с ЕГАИС-алкогольрегулированием, это RUTOKEN 30 303220 Она показала самые лучшие скоростные характеристики и положительно зарекомендовала себя в нагрузочных и боевых тестированиях. Со временем, возможно, будут добавлены еще модели, рекомендуемые для ЕГАИС. Поэтому на нашем сайте в разделе «Заказ, цены и заказ» есть такой пункт «Аппаратные криптоключи». И здесь мы будем размещать самую актуальную модель. Но хочу повториться, что все устройства из линеек ЭЦП 2.0 или 3.0, которые имеют сертификат ФСБ, можно использовать для работы системы ЕГАИ с алкоголем регулирования. В этой презентации я осветила только самые часто задаваемые вопросы. Решение других проблем можно посмотреть в нашей базе знаний, которую мы стараемся постоянно пополнять и обязательно актуализируем информацию в ней. Ссылку вы видите на экране, также в нее можно попасть с нашего сайта из раздела «Поддержка базы знаний». Если вы не нашли решения в базе знаний или у вас есть другие вопросы, вы можете обратиться всегда в нашу службу технической поддержки. Мы обязательно вам поможем. На этом моя презентация подошла к концу. Я очень надеюсь, что информация была полезна. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Андрей задает вопрос. Специалисты ФНС часто не заботятся об очистке рутокена ЦП 2.0 перед записью нового сертификата. В результате старые сертификаты иногда мешают работу, работе, но их невозможно удалить. Что вы советуете в данном случае? Удалить ключи можно. Значит, Да, действительно, старые, даже не просто полноценные ключи, даже отдельные сертификаты, если просто файл сертификата лежит, он может мешать работе УТМ. Советуем точечно удалять через панель управления RuToken. Старые сертификаты, тем более истекшие, они не нужны. У нас в базе знаний есть инструкция по удалению, можно воспользоваться ею. То есть вы выбираете на вкладочке сертификаты, старый истекший сертификат, только очень аккуратно, и удаляете его с токена. Так. Ирина задает вопрос, для приобретения рутокена ЦП 3.0 требует, требуется ли наличие лицензии ФСБ? Для приобретения именно клиенту не нужна лицензия ФСБ. А Ксения задает вопрос, часто, ли возника, а, часто возникает проблема, не подходят стандартные пароли, что делать с этим? Никто пароль не задавал ранее. Самый Популярный, самая популярная проблема, когда не подходят пароли. Значит, есть два две причины. Но давайте так. Первая причина это когда генерируют формат ФКН. Там идет не только пин-код на токен, там еще для ключа формата FKN генерируется пин-код. Он именно пароль на FKN-ключ его может знать только тот, кто его задал. Часто такое бывает, что оператор удостоверяющего центра задает какой-то свой пароль и не сообщает пользователю. Тут нужно… Но, но эти форматы, как я уже сказала, они для Egoist не работают. Если у вас вопросы именно про ключи Egoist, иногда партнеры наши крупные заказывают токены с своими пин-кодами, но они обязательно должны сообщать своим клиентам эти пин-коды, то есть им передавать каким-то образом в конвертах. Вопросов больше нет. Большое вам спасибо, что сегодня провели время с нами. Надеюсь, этот вебинар был для вас полезен.